раскачик раскачек охидно облизнулся. Он был уверен, что никто не сможет выбраться из этого ментального плена. Казалось, что люди заходили в зал и занимали свои места. Кроваво-красный зон медленно покачивался из стороны в сторону. На сцене появился конференсье, чтобы область. Без жизни, без Единственное, что продолжало принести удовольствие на взаимодействие с другими людьми, также помощь тем людям. Но даже это yeah. стало парадоксально для меня общества, встречается Я замкнулся в себе и окончательно потерял связь с лишним. Моя оболочка находилась под контроле второй личности. Я же пытался эмоционально нежить, как мысли ищет ответ. Полеты видны мечты и всех людей это вами Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Даже за прекрасной улыбкой можно скроется куча боли или ненависти, ненависти к миру или к окружающим. Но это всего лишь маска. Многие видят именно эту маску, но если приглядеться, можно видеть пустые, безжизненные глаза. Глаза, в которых кроется непонимание. Но даже если видеть это, вряд ли ты сможешь помочь. И спасение утопающего — дело самого утопающего. Личность малого его сломала жизнь. Он не ломал себя сам, он был в жизни артисты. За скрытым занавесом существует ад. Он не стрел в глаза, когда сдавал назад. Он был славным малым, когда нашел тех двух. Тех двух людей, что подняли его дух Он хотел, чтобы все наладилось Хотел просто жить, но отдал свою душу чтобы в зацикленности быть Казалось, все просто, разорви порочный круг Но он не хотел страдать, обрекаясь на вечный смут Он хотел просто жить, но должен был наблюдать Продать свою душу и полностью замолчать 14, -е, 7, -е, 25, -е, 11 -е. Гешталь давно закрыт, он продолжал только из принципа Вся эта графомания длилась 4 месяца Мы все давно забыли, с чего начиналось вместе С чего все начиналось и чем все это закончилось Последние строчки тут изначально все пророчили. Пора бы вам узнать, но только дело вновь закрыто, закрыто за улыбками, закрытое за криками. Ему явилась королева драмы, воплощение, молчание той самой дамы с просьбой о помощи, о моральной поддержки что в тот момент викало, ей стоило быть сдержнее Первый месяц месяц концентрации. Конец месяца он пребывал в прострации. Шел второй месяц. Девочка восстановилась, но забыв о последствиях, нечаянно ступилась Наконец, трезвость ударила в глаза. Спев розовые линзы, поставив все на места А она любила боль, а еще любила врать Врать всему миру о том, что ей наплевать Жалеть о потраченном времени было бы глупо Но даже если так, субъективность сукуба Зачем начинать, чтобы все оборвать ей? Даже если захотеть времени вернуть спеть Шерша осталось простым воспоминанием Пара рисунков, пара строк с незыблевым желанием С желанием помочь, отречься, от смерти, отвлечься От мыслей, порезов на теле Который раз я обращаюсь к дьяволу С предлогами не душу на заветное желание С предлогом дать не цикл за прогнившую душонку Чтобы вдали видеть сестренку на сгоревшую фото это всего лишь прихоть, приходить моего ребенка, что сидит внутри меня и ждет, когда же подрастет. Ребенок слишком глупо не принимает боли, убили, что скрывается за всей этой историей. Конец второго месяца, все было так гладко, хоть наблюдатель понимал, конец будет столь гадким. Королева драмы свела, все на нет, закрываясь от людей и смотря на тот свет. Весь третий месяц это бег друг от друга, королева понимала, что все это глупо, пора бы завязать и уйти в мир иной. Страха за спиной Попытки замолчать не венчались успехом Наблюдатель понимал, что болен человеком Хотелось вновь закрыться и забыться в себе Но что-то не дало покоя в той стороне еще пару строк остался всего месяц. Каких-то 30 дней осталось, доиграть ту пьесу. И занавес закроют подаваться. и смотрящего сорвал спектакль, драма. Мы не стали настоящими. Траченное время стоило ли того, задумываться поздно, но забыть пора давно. Скрывая свои страхи, королева отреклась. От подиума сцены за дело же не взялась. Посмотри наверх, через стерни, звезда да, бесконечность не предел. Но думать уже поздно. За занавесом все еще существует, а то он ничего не говорит. 14-7-25-11. Что это у нас закрытый, Пересмотрены все принципы. О королеве драмы не слышно ничего. Наблюдатель исписался из языка свое своего Забудь все, что говорил смотрящий. Королева драмы. Человек не настоящий. Такая же подделка. Как и наблюдатель. Законченная строчка на сцене наш создатель. Жалеть о потраченном времени было бы глупо Но даже если так, субъективность сукуба Зачем начинать, чтобы все оборвать И даже если захотеть времени вернуть спять Шерша осталось простым воспоминанием Пара рисунков, пара строк с незыблемым желанием С желанием помочь отречься, от смерти, отвлечься От мыслей, порезов на теле Который раз я обращаюсь к дьяволу С предлогами не душу, на заветное желание С предлогом дать не цикл за прогнившую душонку Чтоб вдали видеть сестренку, на сгоревшую фото -плю... Это всего лишь прихоть-прихоть, моего ребенка. Что, что сидит внутри меня и ждет, даже подрастет. Ребенок слишком глупо не принимает боли, боли что скрывается за всей этой историей. Все поменялось слишком быстро. Эмоция кричала ненавижу. Она осталась до какого-то момента во тьме. Вопросы улетали в пустоту. Наблюдатель молча делал на нее из мрака. В ее душе осталась тушительная тоска, которая появлялась из-за страха и ненависти. Эмоция медленно тлела, делая последние наброски на черном холсте. Она уже не могла оставаться собой, но и крик сменился на хрип. Волосы медленно покачивались на ветру, хотя в бездне, где она находилась, его не было. Рассказ, история эмоций, забытой во тьме, забытой в одиночестве Пророк писал об этом, ставят точки в пророчестве Забытая личность, забывшаяся в творчестве Начало можно взять незадолго до появления наблюдателя Пророка чуть позже, появление королевы драмы Стоит обозначить время, но это не столь главное не столь главное, как страх этого времени Строчка за строчкой ложится этим временем, Временем, что тяготит душу Временем, что постоянно душит Не забывать о главном, мы тут все люди Наблюдатель это никогда не забудет Строчки ложатся маслом на черный холст и ты сжигаешь свой самый последний мозг Хоть что не убивает, делает тебя сильнее Довести до талого и вновь стать слабее Закрыться от всех это верный выход Но ведь это всего лишь этих психов приходи и Даже если страшно, забудь это все Это все прошло и в пучину ушло В пучину боли и сарказмов где обитают страшные сказки Здесь я, хватит загонять себя Тебе это не нужно так что просто послушай, закрой свою душу Закрой нослив чуланы, выкини ключик Пучину страшных сказок, тебе оно не нужно Не открывай себя другим, ведь это опасно Хоть помощь прекрасна, но не всегда к счастью Скорее к сожалению, так что продолжай слушать Закрой сердце на замок и выкини ключик Эмоция просто оставлена, на путь направлена Будто бы знамя тут светится, тут не ровен час Снова закроется она от вас И попытка менять исход истории Снова окажется поиском горя, происки дьявола Создателя внимлю тогда ее душу предателю. неровенча, что и у на смерти Снова загоны, и снова доверие, снова потеряно, будто бы время тут ложится временем на это время. Мысли сильны, как их дух и эмоции. Сильная девочка в поисках помощи сжигая. Мысли пытаясь взлететь. Эмоции пыталась сама не сгореть. Пока мысли тлеют, ее не отпустит. это рассказ, наполненный грустью, к чему все идет. Мы все давно знаем, но пусть даже так, суть ей, то знамя. Мы все знали, что ставим на кон. При этом мы все нарушали закон. Ведь дух эмоции подобен судку. А все ее мысли подобны горшку. Подобной земле такой чистый для тел. Но если где-то горшок уже слел, пепел разнесся по бреной земле. Строчки состав погибнуть во по тьме. Слово за слово прошло больше года, и даже сейчас не менялась погода. Осталось немного, еще пару лет. Отрекся от жизни красивый поэт. Это длинное время, что тебя мучает. Закрой свои глаза и выкини ключик. Пора прощаться с мыслями, что за спиной. Не закончишь, раньше кончится войной. Теперь твой не страшно за твою жизнь. Пока все не кончится, молчи, держись. Почти кончилось время, что тебя мучит. Закрой свои глаза и выкини. Я смотрела пару кукол, которых он не смог сжечь. Его, связанные за спиной, руки тряслись от страха, так же, как он сам. Он понимал, что близится конец, но даже осознавая это, он не мог перестать мысленно манипулировать окружающими. Он не умел врать, но сорвал абсолютно всем, за что и поплатился. <плодисменты> Спознала загробный мир, совместно с наблюдателем куклой руководил он по надуре кукловод. Он дергает за нитки, ты задашь него Просто плохого было в попытке в попытке все вернуть и себя восстановить. Он не смог подсознание свое остановить. Когда оно разбушевалось, было поздно все менять. Проще всего было уйти, и ничего не оставлять. Он не знал, что делать дальше. Была причем смут к рукам привязанные нити. Повсюду куклы ревут, его пугало. Только смерти не пугало ничего. Он привязался к своим куклам и не сделал ничего. Чего хорошо, в действиях не найден, Попытался жить их кукол и спрятать их от себя, сжигая нити и мосты Он попытался все закрыть, убить любовь, манипуляция, и просто все забыть. Посмотри на них, ты же видишь боль в глазах, они марионетки, их жизни в твоих руках, ты всего лишь кукловод, ты дергаешь за нитки, их жизни обрываются и катятся в небытие. Ты молча дергал нитки, продолжал манипулировать, ты изменил историю, ты изменил события. События, которые только к тебе причастны, ты думал о том, что Сейчас накрой глаза всем куклам, сожги их все дотла Забудь, что было утром, забудь свои дела Ты можешь прятать страхи, но не свои грехи Забудь всех своих кукол, дотла их все сожги Ты не боишься боли, но ты боишься тьмы и тьмы на тебя смотрят. Стою миром, со всемиром, помогая наблюдателю Он изменял реалии, он изменял сознание Обрывая нити и сжигая своих кукол Он не смотрел на них, он никогда о них не думал Кукла, вот был слишком глуп и не заметил одно но Он сжег всех своих кукол, не оставив ничего В отчаянии метался, пытаясь восстановить Все, что он потерял, пытаясь просто все забыть Он противился создателю, он знал, к чему идет Восстанавливая силы, шел с перекор, Шел в объятия сей девы, что в плаще темном была Он не боялся девы смерти, надежды давно мертва Пророк предвидел это и Рассказал создателю, создатель чуть, -чуть позже передал все наблюдателю, прознав об этом деле Кукловод лишь замолчал, накапливая силы для начала Всех начал Наблюдатель видел это и не мог спустить с рук Несчастные попытки кукловода Вернуть все на круг, вернуть все на места Его план был провальный, сложный в осуществлении И нетривиальный И всего лишь пешка в руках наблюдателя Потерянный во времени, забытый в подсознании Он знал, что будет дальше и этого боялся Его настигла смерть, как бы он не скрывался Закрой глаза всем куклам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 Молгал он без конца, ему верил тот, кто глуп ему тот, кто умен, его породил, Ложь, он был сил и Ложь играла ему на руку, играл ее без правил. Он угол, чтобы испоганить Все закрыв закон и Забыв все слава праведника. Верил в то, что правды нет, забыв о своей истине. Он изменил менталитет. У каждого своя правда. Каждый знает в ней топ тут, каждый лицемерный и вид. Но не каждый тут пророк, он знает в этом всем. Толк, и ищет в этом всем прок, оставшись безнаказанным, но все эти ростов, что разъедает жизни всех людей Будто и у на из этих областей без у всех людей его поднatchивало мысль что он всех сильней. Останови эту ложь, останови тот бред, останови что можешь, пока тебе дали свет. Ведь дальше будет поздно, ведь дальше будет смерть. Останови эту ложь, пока ты даешь ответ. Еще одно неловкое высказывание и ты погряз в чертогах своего же разума еще пару лживых строк. И за фальшивым занавесом тебя ждет пророк Он врал не только людям, он врал и наблюдателю Старался извлекать только пользу для создателя Он думал, что заметить может только пророк Лжец должен был заметить и усвоить урок Незнание о правде привело к самообману он не читал книги, был собой самообману Теперь не отличал он правды от лжи И себя потерял над пропастью воржи Собранный по частичкам голосом людей Он боялся событий Врать. Он не ждал теперь вестей Плюститель всего мира Охотился за ним и вместе с наблюдателем Обыскивал сей мир Пугать осталось недолго Ведь порождение лжи Закрыло себя во тьме Недолго было ему жить Еще одна смерть на плечах наблюдателя Он начинал борьбу против своего создателя Останови ту ложь, останови тот бред Останови, что можешь, пока тебе дали свет Ведь дальше будет поздно Ведь дальше будет смерть Останови ту ложь, пока ты ты даешь ответ, еще одно неловкое высказывание. И ты погряз в чертогах своего же разума еще пара лживых строк. И за фальшивым занавесом тебя ждет пророк. Часущих создал пространственно временной парадокс. Его часы болезненно натикали в кармане. Он знал, что он двигается опасности, пытался вернуть свои часы к жизни, чтобы изменить прошлое. Его часы лежали бездействия. Создатель их разбил от временного бедствия. Игра со временем сыграла с ними злую шутку. Попытки все вернуть, обернулись предрассудками. Чисто создал временщик, он мог вертеть временем. Закрыть все навязавшееся страшное. Во тьме его, но чисовщик не учил того, что позже он не сможет увидеть свое прошлое слишком много времени прошло со смерти времени и сей парадокс был посеян тут как бремя но занавес за его спиной еще закрыт он не мог уйти со сцены пока все не разрешит Тик-так, часики тикают на его руках Как так, зада снимай вопрос, он во мрак Не так, но время внемлет его о помощи Пустяк, думает временщик, он стоящий Переводя стрелки, он игрался со временем Будто бы все тут временно, но тут все потеряно Создав парадокс временный, был обременен он бременем за грех на свою душу, он не всем себя души. Чисовщик, пророк, наоборот, за. Кончен его срок, он отбывал его во тьме, как только мог, но не учил того, что дальше он не сможет менять свое прошлое. Циферблат его часов разбит на куски Время смеялось над ним и над тем, что он разбит Стрелки навсегда утеряны, а цифры перечеркнуты Он пытался скрыться от создателя восьмерки Но каждый его шаг мог привести к гибели каждого, кто мешал Пребывать ему в небытии осталось недолго Стрелки встали ровно в полночь Остались всего сутки, он не мог позвать на помощь Тик-так, часики тикают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 в том, что он убит, убит изнутри парадоксальная личность Он закрыл себя в оковах, проживая всю цикличность Изначально все шло не по плану, разбитые часы подвели его к врагу, К врагу, который делит время и пространство Он заложник циклов, он заложник дилетанства в попытках починить циферблат своих часов Он забыл о а главном, не закрыв дверь на засов И спустя пару минут в дверь его постучали Он вернулся к тому, чем все его начиняли Он видел будущее абсолютно всех окружающих его личностей Но сидел на одном месте в преддверии наступающей тьмы Он видел, как умирают все те, кто окружал его в столетиями Смерть за смертью. Небеса достигала всех. Он ничего не мог сделать, потому что его поглощала тьма. Кто видит будущее, человек-пророк. Тот, кто помогал создателю, во тьме, он видит толк. Он все знает наперед. Он бы мог помочь себе. Но пророк все та же личность, и он прячется во тьме. Снова взялся за слово Бумага, вечный друг. Он напишет письмена, убивает свой даст. прямолинейно а говорит, что ждет вас всех впереди. Он видит все свое будущее. Время впереди. Пророк вторил, что все не так просто. И сцена она все горит, от нее остался лишь оста Все сложно настолько, насколько это возможно Пророк о том, что он ни черта не сможет Предсказания лились прямо из души Он помог закрыть штальт, но не думал, как дальше быть Помогая другим, он забывал про себя но другие говорили, что он просто сеет яд Письмена, что остались у него были не мы. Они не говорили, но знали, что он не мы Создатели их начал рвать, пророк медленно умирал Его покидали силы, но он лишь мудрее стал И возможно он может все, но то, что он с вас возьмет Помноженная боль от пророчества Это не все, что требуется от вас В этот нелегкий час на все предрешено И смерть ждет Каждого, но не сейчас. Ой, он предвидел все изначально, но пророк до конца был отчаянным то, что ты видишь, тут сейчас погорело, за раз сейчас ты знаешь, что тут не так. Как же пророк осрочил свою смерть, но он также ведь прогорел, ведь он также со сцены слез. Что же тогда с ним тут произошло Когда время его пришло и концовка была столь близко Потери он заметил слишком поздно И ослеп окончательно не мог сказать о том Что чуть позже все те, кто так верил себе С концами пропадут в бездне, пропадут во тьме и здесь изначально все было предрешено Так ничего не изменив, он наблюдал за этим шоу Представление на сцене протекало слишком долго Но он не мог помочь, потерь тут было слишком много Как же так повторять каждый раз, говоря То, что он глядел вперед на свою слепость, несмотря Как же так каждый раз применять столько фраз Говорить о том, что он сгорел, но так и не погас Пожар на сцене, все письма Нагорели, горели синим пламенем Пророк кричал об этом, но ничего не приприняв Он мирится с потерями, больше не видит будущего Письмена все стрели. Знай, он предвидел все изначально, но Пророк до конца был отчаянным То, что ты видишь тут сейчас Погорело за раз сейчас, и ты знаешь, что тут не так как же пророк отсрочил свою смерть, но он также ведь прогорел, ведь он также со сцены стрел. Что же тогда с ним тут произошло, когда время его пришло и концовка была столь близка? Его сильной стороной было молчание. Зашитый рот говорил об этом напрямую. Он слышал все и всех. Он слышал. Он слушал. Но он никогда не мог поддержать кого-то со стороны и постоянно горил себя за это. Каждого тут был друг, он знал историю каждого, кого повстречал, он считал всех их важными, поэтому молчал. Он не мог кричать, не говорил главное, молчал о своей боли, забыв о необъятном, забыв все свои страхи и забыв о пророчестве, он взялся за ночь, чтобы забыться в одиночестве. Его имя слушатель, он просто вас слушает, пока вы изливаете всю душу, он рушит все, все мысли о себе и мысли о будущем, он рушит весь мир, пока вы его душите. Все началось с простого, он был один из тех, кто хотел помочь всем людям, всегда душу весь грех. Но В итоге поплатился, как и все остальные Он продал свою душу, а слова были пустые Он боролся до последнего, пока горела сцена Создатель объявил он шла но действие прогорело Этот камень претновения разделил на до и после Все, что было раньше, было на бездну сослано Все, что было потом, никто не мог предсказать пророка Поглотилось мое, он не мог больше писать Создатель метался в отчаянии, все вокруг него рушилось Личности шли против него, создатель был обезоружен Его душа слишком много таит себе Он шел наперекор своей же судьбе, но его молчали не было бездействием. Он давал высказаться всем, кто не мог воздействовать. На окружающих и на самих себя, на происходящее вокруг. Грехи искупя, на скулящих много а вокруг. Только тьма скоро придет бездной. И сожгет все до тла. Сцена погорела, письмена все стлели. Куклу на веревках с концами обомлели. Маска раскололась, циферблат давно разбита. Наблюдатель шел во тьму, дух эмоции дрожит. Все эти личности, что годами верили, потеряли веру. Бездни все потеряны, опера закончилась, так и не начало. Все шло по касательной со сцены, распрощавшись. Лучше не мог и вторил про себя Что хотел помочь всем тем, кто себя потерял Тот так -то смерти был близок и душу продал Он хотел всем помочь, но себя забывал Время было беспощадно, не дало ему урок Но дало хороший слух и зашило ему рот Отнимало его силу, он медленно погибал Но узнав свою кончину, он только сильнее стал Дым иллюзии рассеялся, слушатель одинок Сколько пророк не вторил, он отбывал который срок Часовщик вторил о прошлом, пророк вторил о будущем Но слушатель молчал, никого из них не слушал он не просто молчал, он пытался пытался воздействовать на происходящее вокруг Чтобы скрасить бедствие, сделать что-то для других Но не для себя, скоро придет бездна и сожгет все до тла Он больше не мог во все это верить Потерял надежду, начинал лицемерить Он сжигал мосты, продолжал убивать себя Он не мог терпеть, ведь душа его сгнила Осталось немного, пару шагов к бездне Пару шагов во тьму, там где царит бездействие Осталось немного, швы не удержат крик Так что просто молись, пока ты не забыт Его душа слишком много отыдет себя он шел наперекор своей же судьбе, но его молчание не было бездействием. Он давал высказаться всем, кто не мог воздействовать На окружающих и на самих себя, На происходящее вокруг Грехи скупя, Но с кулящих нога вокруг Только тьма скоро придет бездна И сожгет все до тла Сцена погорела, письмена все стлели Куклы на веревка С концами обомлели Маска раскололась циферблат давно разбит Наблюдатель шел во тьму дух, эмоции дрожит. Все эти личности, что годами верили, потеряли веру. Без них все потеряны, опера закончилась, так и не начавшие. Все шло по со сцены, распрощавшись. Absolutely. Рассказ. Ты можешь спросить все, что угодно, но я не отвечу. Если ты спросишь, что такое бедствие, я покажу резанные руки и точное лезвие. Закрытый гештальт наблюдателя, сломанные часы временщика, создавал это все он старательно и продолжил съесть действия. У лжеца, куклы манипулятора. Создавал он все это старательно, приложив слишком много внимания. Просто слушателя пророка очи создавал, чтобы просто убить или оставить их всех в одиночестве. На постой, я забыл еще двух королеву драмы и эмоции, Дух неспроста, ведь они с наблюдателем стоят по цепи чуть ниже создателя. Почему? думай сам, а я ставлю тут точку заглушая все голоса